Ну, раз заговорили о Западе, то, в общем, у меня, наверное, самый большой опыт взаимодействия вот с тем классом политической элиты западной, и разговоры о санкциях давно ведутся. Значит, ну, здесь, на самом деле, как бы есть несколько как бы, уровней вот, вот этой проблемы. Первый, кстати, связан именно с легитимностью, потому что одна из проблем, как говорится, взаимодействия вот с этими элитами и убеждений в том, что... В, на, на, на, надо действовать, связано с тем, что они пока до конца не уверены в нелегитимности режима. И, кстати, э, бойкот на более ранних стадиях мог бы все-таки ускорить этот процесс. И это была достаточно логичная, связанная позиция, которую, которую я и мои сторонники предлагаем уже лет 10, наверное. И сегодня мы опять сталкиваемся с той, с той же ситуацией. Опять. Запад впервые показал определенную готовность, по крайней мере на уровне Евросоюза, не признать итоги выборов. И в этом плане умное голосование, конечно, сработало на руку Кремлю. Потому что, да, была борьба какая-то, да, были фальсификации, но, тем не менее, вот сама перспектива признания выборов нелегитимными и, соответственно, нелегитимной всю власть, она, вообще опять ушла, ушла как-то вот на, на, на, на задний план. Теперь, что касается эм, э, вот, э, э, прогнозов. Ну, это, на самом деле, немножко лукавая позиция, потому что во многом наши прогнозы исходили из того, что Запад будет бороться с такими вещами, как аннексия Крыма. Ну, я уже не говорю там, как, про более ранние там, а, а действия путинского режима, там, например, агрессия против Грузии. А Запад не хотел этого делать, на самом деле. Очень важный момент в том, что на Западе как бы, отсутствовала политическая воля противодействовать режиму на том этапе, когда это противодействие могло бы привести к каким-то изменениям. А здесь опять комплекс причин, но тем не менее, как бы это там, курица и яйцо. Да, конечно, наши прогнозы были неправильны, но Запад раз, раз за разом уходил от, от возможности а, действительно поставить режим на место, когда такие возможности существовали. Теперь, что касается нынешней ситуации, я категорически не согласен с тем, что опоры режима составляют составляют Качев, там, Скрынник или кто-то. Я не знаю точных цифр, я скажу, но ну, процентов 80 денег находится не в России. Это, конечно, за рубежом. И, конечно, Усманов и Абрамович являются главной опорой режима. Усманов, по данным английских налоговых служб, потратил более 4 миллиардов фунтов стерлингов на благотворительность в Англии. Так, еще раз задумайтесь о цифре. Это почти 6 миллиардов долларов были потрачены на благотворительность. Теперь прикиньте, какое количество этих денег попало в фонды напрямую или косвенно связанные с английскими политиками. Абрамович, Усманов, Фридман, дальше будет длинный лист. Это люди, которые гарантируют то, что западные элиты абсолютно сегодня коррумпированы и не готовы к противостоянию. Теперь, Что касается эффекта, ну, тогда они уже получили Дональда Трампа. И на самом деле то, что происходит и в Германии, и во Франции, и в, и в Америке, резкое усиление ультраправых и ультралевых, раскачка политической системы, это результат прямого путинского участия. Поэтому причина у них, в принципе, есть. Политическая воля отсутствует. Я написал несколько дней назад статью там, в Dallas Morning News, как раз говоря о том, что у нас сложилась ситуация, ну, в данном случае, как я говорю про Америку, а когда последние три президента, они не воспринимали себя в качестве лидера свободного мира. Ни Обама, ни Трамп, ни Байден. По разным причинам. Это были президенты партийные, а не президенты как бы, американские, видящие себя в качестве лидера свободного мира. Америка самоустраняет. этого, это во многом тоже результат вот той деятельности, которую ведет путинский режим. Потому что вся эта подрывная работа, она на самом деле не проходит бесследно. Как можно говорить о том, что миллиарды, десятки, сотни миллиардов долларов, которые прокачивают и отмывают через западную систему, не влияют на, на коррупцию. Посмотрите на, на ситуацию, как, как, то, что было со Свитбанком в Эстонии, там, с Данским банком, с as, as Deutsche Bank. Это на самом деле все влияет на, общий, на повышение общего как бы, коррупционного индекса и, соответственно, размывает а, вот, политическую систему на Западе. Если бы мне сказали бы любому из нас там, 25 лет назад, что у Путина будет на зарплате бывший канцлер Германии, бывший премьер-министр Франции, там, бывший премьер-министр Финляндии, и там дальше список политиков первого эшелона, ну, мы бы посмеялись, наверное. Но, тем не менее, это происходит, и, и Путин точно понимает, что это, это является важнейшим фактором нейтрализации любых активных действий Запада, которые могли бы привести к каким-то проблемам. Можно говорить сколько угодно про Крым, про незаконность а аннексии, но Германия постоянно увеличивает объем закупок российского газа. И это для Путина самое главное. Администрация Байдена там может говорить все, что угодно, но снятие санкций с Северного потока-2 – это и есть те действия, на которые Путин реагирует. А Полное отсутствие какой-то готовности противостоять там, путинской агрессии в Сирии, поддержке путинским режимом, самых одиозных диктатур, осада в Мадуры, ну и так далее. Это просто, опять, это демонстрация слабости, и Путин понимает, что для диктатора это очень важно. Наверное, на уровне инстинктов. Я не думаю, что он там читал достаточно книг, чтобы это проанализировать. Но он инстинктом понимает, диктатор, который выглядит сильным, он ни, ни, ни в коей мере, как говорится, не будет атакован своими, да и, в принципе, да и, и, и чужими тоже. Потому что это все-таки это, это, это, это опасно. И последнее по поводу там, там 10-12 лет. Опять, это вещи же взаимосвязаны. вполне может продержаться 10 лет, а может и меньше продержаться. Мы не понимаем, как говорится, точного расклада, мы видим, что ситуация не, не очевидна, она какой-то подвижная, но на сегодняшний день, скажем, предпосылок о том, что что режим рухнет завтра, конечно, нету. У них достаточно денег, а главное, опять это же процесс сообщающей сосуды. У них много денег, как, какая, какая бы ни была плохая ситуация в стране, все равно геополитическое поражение является ключевым фактором краха такого режима. На сегодняшний день на стороне Запада не видно даже проблеска политической воли и готовности противостоять путинской агрессии как на разных формах. Как говорится, макроагрессии, в том числе микроагрессии. То есть путинская политика вот этого разложения морального, социально-экономического разложения западного мира пока работает.